Привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ и сегодня мы открываем вот такой свитбокс Пушистики Кэттаун, вторая коллекция Вот все котики Кетти, Бази, Алиса, Алмаз, Кеша, Царапка, Лео и Дженни вот здесь под этим котиком написано Не откроешь, не узнаешь Но мы откроем А перед этим посмотрим мою коллекцию У меня есть царапка Кетти Алмаз Бази И котик Лео, но он у меня находится у моей бабушки Ну что ж Давайте откроем вот этот свитбокс Такой Пушистики <coughs> Откроем И нам попался... Сейчас посмотрим, кто же нам попался. И нам попался котик базе. Это у меня повтор. Вот такой котенок в базе. Еще был вкусный мармелад. Еще гуслим вкладыш. Тут все котята. Вот такой котенок в коробке. И всем пока. Вы были на телеканале Деколка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока.